Здесь имеется в виду, скорее всего, вам нужно будет анализировать слабости психического характера, типа там предубежденность, принципы человека какие-то, да? внушаемость, там, неуверенность, либо самоуверенность, недлительность в понимании информации, нестабильность в эмоциональном состоянии все это относится к слабости. А пристрастие это, в принципе, пристрастие это тоже разновидность слабости. Но это пристрастие человека к чему-то, да, такое неумеренное поглощение чего-то. Там, алкоголь, там, женщины, соблазнение, бизнес, деньги. Азарт, влюбленность, любовь это все пристрастие. Тоже можно использовать и очень эффективно использовать манипуляторы. Это э, очень мощный инструментарий. Ну и ограничения, опять же, те правила, которые вам всегда можно использовать, чтобы направить жертву в правильном направлении. Вот это вы все анализируете, и вам уже понятно, за что колотить, куда мешать, куда. Эмо... Ребята, эмоции вообще для манипулятора это. Основные рычаги, все остальное это всего лишь разновидность того, как эта эмоция доставляется. Сделать больно это что? Тоже вызвать эмоцию, но только активизировать слабость. Негативно. А для манипулятора что плюс, что минус равнозначно. Чем сильнее у вас отклонение в какую-то часть, в плюсовую, либо в минусовую, тем это очевиднее для манипулятора, за что дергать. Тем сложнее всего манипулировать теми людьми, которые, ну так, хуй пойми, что за человек. Блять, вообще какой-то непонятный, знаете, такой, блин, вроде и не интересный, сука, и не умный, и не, и не глупый, блин, и не дебилый, ну, какой-то серый, вот, что средний, среднее такое, как-то, вот. Логичный вопрос, зачем он Типа скрытый, скрытый. Что? Логичный вопрос, зачем он тогда нужен такой? Он нет, а ты ему да. Серые кардиналы, это элита. Это элита манипуляторов. Их почти никто не знает. Получается, что чтобы противостоять манипуляции, нужно хорошо знать свои слабости, свои пристрастия себя... Вам, наверное, на базовом тренинге еще говорили, те, кто проходил Озвученные косяки перестают быть косяком Если вы, сука, свои косяки знаете, это уже не такие мощные для вас косяки Они вот для вас становятся как более защищенные вы как бы как перелом, который срастается, и все. То есть все думают, что это слабое место, а вы уже его озвучили, для себя проработали, и все, оно стало просто для вас нейтральным. Поэтому да, для того, чтобы стать сильнее, нужно понять свои слабости, принять их, и над ними работать, и понимать, что сюда будут бить.